То есть, конечно, не просто так там уже намечался и форфационный дефект. То есть, вот такое отсутствие у нее вообще вестибулярной костной пластинки. В принципе, не только да, в области вот этих выстающих там премоляров, клыков, но и даже в области первых маляров. Это 14 дней снятия швов. Это вот буквально утром. Мы сняли швы, и она улетела. Это вот все тот же период. 14 дней. Верти... Без. Вертикальный разрез при таком тонком биотипе дал осложнение в области клыка. У нее не стало больше эта рецессия, но она не закрылась на сегодняшний вот на, на этапе 14 дней если оценивать а это получается 6 месяцев вот этот третий сегмент обратите да, внимание на него Обратите внимание на прикрепленную десну во фронтальном участке и измерения. Здесь у нее полтора миллиметра, но у меня она вся записана, потому что в общем такой случай интересный для меня лично был. В некоторых участках остались рецессии до полутора миллиметров. Но не во всех. Какие-то зубы полностью получилось устранить рецессии. Клинически вот исходная ее ситуация и сегодняшнее состояние спустя 6 месяцев, это эта фотография спустя 6 месяцев, сейчас уже больше времени прошло, уже в марте будет год, как у уже прооперирована была нижняя челюсть. Вот таким образом. Ну, вот измерен каждый зуб. И теперь я хочу обратить ваше внимание, я сейчас посмотрю, а то посмотрите, как стал меняться у нее биотип. Какие у нее, какая у нее была тонкая, тонкая, слизистая, когда она пришла и когда мы оперировались. И насколько у нее... У нее нет стопроцентного закрытия рецессии, но это было невозможно и в принципе с самого начала. И она об этом знала, мы в общем, достаточно долго с ней беседовали э -э, перед тем, как вообще пуститься в это все мероприятие. Но обратите внимание, просто насколько у нее восстановился вот объем прикрепленный Дисней. А сейчас у нее стало еще лучше, она мне даже да, тут недавно написала письмо, мы с ней списывались по ее приезду будущему. Я ее спросила, как у нее дела. Она говорит, у меня такое ощущение, что у меня десна все увеличиваются увеличивается, увеличиваются, что они как бы как будто наполняются еще вот больше объемом. Даже на нижней челюсти, хотя вот мы это в апреле, по-моему, или в марте, в марте мы в начале апреля делали. А вот она пришлет его. Вот я жду, у она мне должна прислать томографию. Мне просто тоже интересно посмотреть, потому что такой все-таки объем, во-первых, работы очень большой, а во-вторых, у нее очень интересный случай именно клинический. Причина таких ее генерализованных рецессий я вижу только в фенотипе, то есть в генетике. Она очень худенькая, маленькая, и такая вот вся склонна к атрофическим, таким дистрофическим процессам, судя по всему. Что вот первые зубы выдали ей вот такую вот. Это после бракетов, да? Нет, у нее не было никаких брекетов. Ну вот, да, это передний участок. Но самое интересное, я, в общем-то, заикнулась о каком-то следующем этапе, что ну там нету рубцов дело все в том что вы знаете она не хочет нет она не, не то чтобы боится она вообще такая очень неотважная девушка. Она просто не хочет, она сказала, что у меня это было зубосохраняющим. меня не беспокоила никакая эстетика, меня это вообще не напрягало. Меня, я переживала, что у меня просто выпадут эти все зубы, потому что ну, уже совсем все. и она начала ходить у себя в Тюмени по врачам и собирать какие-то мнения, консолидировать их, да, пытаться решить. Она два года посвятила тому, что она пыталась вообще решиться на что-то, понять. Она такой набелок сама по специальности. И она очень долго и въедливо разбиралась в процессе. Это верхняя челюсть, второй сегмент. Первый маляр. Ну и так далее. Это эта же девушка. Вот ее верхняя челюсть. Здесь я предваряю все вопросы. Была проведена адонтопластика перед операцией, но не мною. Она сделала это у себя, чтобы у нас было с ней максимально больше времени на хирургию. Лоскут. Обработка поверхности корней, подготовка пластического материала. Но здесь будет комбинация. Здесь будет забран еще свободный десневой дептализированный трансплантат и твердая мозговая оболочка будет установлена. Вот трансплантат. Ну, такого он вполне себе неплохого качества. С неба? Двадцать миллиметров. Но я приложу в следующий раз линеечку, как в, в предыдущем случае. А это с другой стороны или с, ну... Забор с другой теперь а, был, да. потому что у нее не восстановилось еще к тому у -у -у. моменту неба с той стороны, где мы брали. И я побоялась, я подумала, но ну, если я сейчас возьму, а там неполноценная просто структура, светлин ткань будет а лишний плетиратория через три месяца, но не в ее случае. У меня есть пациенты, вот они приходят, проходят два месяца, вообще ощущение, что там ничего никто не трогал. Это от регенеративных что тоже зависит возможности. Это депитализация, депитализированный трансплантат. Ну и вот как получилось, мы в области самых таких сложных и высоких глубоких рецессий Установили трансплантат. Его, к сожалению, хотя он вам казался огромным, хватило всего на два зуба. Я его никак не обрезала. И все, остальные, все остальные рецессии пришлось с помощью пластического материала да, прооперировать. Вот всего то это, 23-24 больше его нету. Обычными межзубными швами он также фиксирован. Тут же фиксирована твердомозговая оболочка, прям почти встык к нему. Наверное. Ну, это мононить какая-то, да. Внутри, внутри ультрасорб я шью. Он тоже мононить, только он резорбируемый. Ультрасорб, линтекс его выпускает наш, отечественный. А вот о чем вы спрашивали, доктора, видите крестообразные фиксирующие швы выше мукогемативальной границы, вот они, которые препятствуют да, э, миграции слезно-косичного лоскута. Значит, одиннадцатый зуб мы э, не оперировали. Я просто отслоила и когда лоскут, у меня очень сильно тянулась дичка верхние губы, и мы решили Полностью мобилизовать в области 11 зуба всю слизистую, слизистую косичную лоску сформировать, для того, чтобы максимально нивелировать натяжение в области второго сегмента. Вот отсюда сюда, да, чтобы не тянуло туда уздечка верхней губы. Зафиксированы были швы композитные, двойными обвивными швами все ушито. Но это, обратите внимание, у меня фактически нету межзубных швов отдельно. Я... Это... это, наверное, я не снимала швы, по-моему, в этот раз она улетела. Это спустя три месяца. Это она прилетела делать уже первый сегмент. Ну да, это вот было стала картинка.